Джанго. Окей, okay, принял. Кадыровские совещания очень похожи на кастинг слабоумных актеров на ремейк фильма «Тупой еще тупее». Эти последние полгода прошлись по ним катком. Выглядят они и не очень презентабельно. том что, почему товарищ Дыров своих монологов на чеченском употребляет много русских слов, нет аналогичных на чеченском? Нет, в основном из-за того, что не знает, плохо владеет чеченским языком. Но в некоторых ситуациях, да, действительно не бывает как бы слова, такая проблема тоже имеется, и нам приходится какие-то слова реально употреблять, либо их надо брать, ну это в основном даже не, не русские слова, это скорее такие латинские слова, международные такие слова, которые используем. Но иногда и бывает еще такой момент, когда ну, реально нет какой-то замены, и ты используешь. Но в основном это связано, это не только Кадырова проблема, это и у меня, и у многих, многих чеченцев есть эта проблема, плохое знание родного языка. К сожалению, оккупация, она всегда бьет по вот этим, по родному языку, по каким-то обычаям, традициям, это всегда, в первую очередь, удар приходится по ним. И сейчас... Он вообще не ведется на, на уровне государственной э, программы, какой-то работы по сохранению языка. Наоборот, всячески уничтожается родной язык. И, разумеется, люди его теряют. Кадыров, Кадыров он и на чеченском нормально не, не разговаривает. Это, в принципе, не тот. Но я хочу не на его примере, а вообще объяснить, что в целом эта проблема существует. Язык, чеченский язык сегодня один ну, в числе вымирающих языков. Потому что... Для того, чтобы язык сохранялся, нужно государство. И нужна вот эта вот а, поддержка этого языка. Нужен документооборот на своем родном языке. А когда у тебя в школе тебя учат на русском языке, весь документооборот у тебя на русском языке, вузы у тебя на русском языке. А родной язык это просто как дополнительный предмет. Как вот английский язык ты изучаешь в школе, вот так у тебя родной язык в школе. Конечно, он страдает, конечно, люди лучше знают, лучше, а, знают русский язык, чем чеченский. И вот у меня тоже есть эта проблема. Я, К сожалению, я русский язык знаю лучше, чем свой родной язык. Джанго. Окей, okay, принял. Кадыровские совещания очень похожи на кастинг слабоумных актеров на ремейк фильма «Тупой и еще тупее». Эти последние полгода прошлись по ним катком. Выглядят они и не очень безинтабельно. Да, их совещание это, конечно, вообще отдельная тема. Я, кстати, давно не смотрел. Все надоедает. И вот эта их тема тоже надоедает. Их совещания там всегда есть что комментировать. Но просто уже надоедает. И вот сейчас я это его совещание с его силовиками пересмотрел и понял, что процесс деградации идет дальше. Каждый, каждый, кто начинал свою речь, он начинал ее с восхваления. Кадырова старшего, младшего, матери. Уф, это, это даже для меня это тяжело это смотреть. Я представляю, как им трудно это все изо дня в день повторять. А в СССР в женских школах обучение было на русском. В Узбекистане были школы на узбекском сельской местности. В основном в моем городе из 26 школ только две. Ну, я не знаю, как было в раннем э, совке, но в позднем, да, все было на русском языке. Тунзо, как ты считаешь, как должна развиваться будущая республика Ичкерия по европейскому демократическому пути или по азиатскому авторитарному? Ну, если из двух альтернатив, я вообще считаю, что мы не должны брать везде э, все то хорошее и соответствующее нам и использовать это. Но вот если ты из двух путей говоришь, что наша модель, она, конечно, более близка к европейской. Потому что избирательность власти, это вообще обязательно условие, без которого менять шило на мыло я вообще смысла не вижу. Поэтому, конечно, избирательность власти, абсолютная независимость ветвей власти, особенно судебной, это, это должно быть обеспечено. Это, это система, без которой невозможно нормальное существование государства. Поэтому, конечно, если в, в таком смысле нам гораздо... А ближе это европейская модель. Потому ну, что правда, что Басаев планировал воевать до конца и захватить Хабаровск, если удастся, Владивосток, удастся и Москву захватить. Да, если бы Кадыров не свалил тогда, не перешел на сторону России, они же вместе сидели, когда Басаев это говорил. Ну что-то, Кадыров? Кадырова не хватило до Хабаровска. Тумсо, как думаешь, почему якобы либеральные интервьюеры не берут интервью у таких, как ты? Я бы не сказал под либеральных интервьюеров, там многих можно в эту категорию отнести, и с многими из них у нас очень хорошие отношения, и мы записывали интервью. Допустим, в команде Навального есть, скажем, Милов, который явно... Так, такой же а, Путин, только с другой стороны, да, в, по крайней мере, по отношению к нам. А, но, скажем, есть Любовь Соболь, есть там Васлан Шаведдинов, а, с которыми я записывал интервью, и, и, и тот же м -м, Волков. А, Волков, например, м -м, у него есть слова по поводу отделения там, республики, он говорит, но ну, если, если даже они... Я не вижу, он, как бы смысла им этого. И он, даже, если они это захотят, и мы их относим, ну и что? То есть там разные, понимаете, люди. Да, здесь можно, конечно, говорить о том, верить или не верить и так далее. Но я сужу по, по каким-то внешним признакам. Я имею в виду, что это вся категория людей, ее мы относим к ну, либеральной, да, сейчас так принято называть. Ну, среди них есть те, с кем у нас нормальные отношения, с кем были и, возможно, еще будут там и интервью, и какие-то включения. Но есть те, с кем, к сожалению, их не будет. Если даже будет, то это будет, будут какие-то дебаты. Нельзя просто всех вот под одну гребенку, понимаете, когда мы говорим вот у российские либералы и всех их списываем. Но есть, допустим, Ходорковский, для которого Северный Кавказ это Россия, и он пойдет туда воевать, да? Есть Шендерович, допустим, для которого абсолютно, но ну, у него не, нет таких убеждений, таких высказываний, мы не знаем. И наоборот, у него всегда очень как бы, правильные оценки. Поэтому давайте, наверное, будем а, отделять а, хороших от плохих. Кадыров решил сделать ход конем и не брать Москву, а решил сдать всю Чечню. Говорить, Кадыров не делает ход конем, он делает ход с конем. Нужно правильно писать. «Я сделал ход с каньон», — сказал он, как-то <смех> в одном из своих интервью. вот <смех> не зачитал. «Их души приобрел и близ вкусив безбожие отраву. За трон, за деньги и за славу они продались. Продались, они уже купили ад за нефть, за должность и за джипы. Неужто был всего лишь липой и твой воинственный джихад?» Это цитата из песни Тимура Муцраева. И на, этом, на этой прекрасной ноте мы закончим, начала этот эфир. So I'm